Привет! Друзья, прежде чем начать видео, хочу посоветовать всем, кто интересуется ремонтными работами канал Антона Манойла. Он выполняет все виды электромонтажных работ, в частности продает и осуществляет монтаж электрических теплых полов. Также выполняет все виды отделочных работ, рассказывает о нюансах, расходах материала и их применении. Мне лично было очень интересно посмотреть серию видео о полном цикле ремонтных работ в новострове, так как сам в этом году планирую тоже заняться ремонтом своей Квартиры. Так что, друзья, кому интересно, переходите по ссылке в описании. Лицо такое довольное. Я не понимаю, что снимать видео. Что снимать видео? Что ты такой недовольный? То, что не вошло в круиз по Германии будет, знаешь что, как после фильма. Типа, что, -то что -то... не ушло, за кадром за кадром лицо, <свят> ну помещение такое прикольное много прикольных помещений надо искать вот, да. вот вот его. это все надо вот, вот стаканчик вот смотри это вот так вот в киллер идет а, пиды, которые заселяли дома Стаканчики. так короче вот это заберем это дома пересортируем это еще должно быть сейчас лишние вещи так смотри берем <сосатый> да. они уже все посортированы да даже а вот это мои Шулик. очки вот это сюда или наоборот а как хочешь. вот все Поменяла. Это не, не успели поменять. Мы когда красим, сразу мы угу. Все? Все? Вот шины, везде. Ага. Короче, где отпали там и С какой целью ты какой целью вы интересуетесь? 7 часов. Всего лишь Вон сейчас везде. Это вот у нас ураган в четверг пошел. Ураган это вот все выпало. Вон смысл колеса леса выпало, все, корни, корни. Да, корни. Была закрыта это дорога. Это еще, еще мало. Повырывалось с корнями. Вот. Вы пока еще... Вот, видите, это самое, погрузчик специально, он рисует. Короче, после этого теперь работаю, да, расчищаю. дорога была закрыта. Посра отключить тебе, когда ехать. Надо как... было, я же не знал. Как в полосами, короче. Короче, прошел ураган, и теперь... Федерико, или как он там назывался. Федерико. И теперь все пилят лес. Вселенный. Женя, открой, пожалуйста, стекло. Это... Три тачки. Две тачки. Понял. Ничего мое пока не снимает. В смысле не снимать? Я снимаю все. Это по-любому, что у нас военная все построена. Это вот. Ага. Это полуразрушенное. На какой Дэн поедем домой? Сколько стоит хоть одна? Можно узнать? Там, Нету цены? Короче, самая лучшая машина, которая есть в обороне. Вот это? Mm -hmm. Крайслер? Yeah, Нет. Реально, а вот ты там сидишь, вот в это, yeah. а не смотри, какой классный. Не, Денис, на джипе мы домой не поедем. 000? 58 тысяч. 58? 58. Это новое, да? Короче, так вообще, типа 72 тысячи был. Его так уценили, короче. 75 он был, тут то-то-то. А вот сейчас они его продают, типа, по дешевке. 57. А, по дешевке, нормальная дешевка. Мне нравятся ваши дешевые машины. Я думал, приеду, за 500 евро возьму какой-нибудь спорт там, я не знаю, Опель хотя бы Вот такой А это от Торбаха машина? У нас в 400, вот Ford тоже, реально, да, Ford, Вот я думал, надо это мы поедем Наверное, мы поедем на автобусе да, как у газона, блин, колеса Ваня спереди, снимится. там капец колес Вот а? еще какая-то тачка Американцы, короче, в последнее время американские машины например В моду? Mm -hmm. Ну вот, 12 тонн меда 12 тонн меда? Ну, да. ну это по вашему, а ну, по нашему Денис? Короче, грубо говоря, полтора года. Ну это вам за полтора. Мне это на всю жизнь не хватит. Я медом все считаю. Диски какие классные. А вот это, видите, прикольно, у них цена разная уже. Тут, короче, вот это бардачки-то всякие в эти ага. То есть ну, когда откровенно. Можно И еще что-то положить пиво. пиво возить. Эх, нет, туда ты Женя нас привез. Это поездом просто. Ну вот это реально, да, ребят? Ну, форт крутой, конечно. Это этот раптор, А высокая посадка какая высокая. Вот тоже такой фух. Раптор. Да, Интересно, сколько он жрет. Литров 100. 46, вообще, 40 литров точно. Вот эти бензиновые, но они все на газ переделаны. Понял, да, что они будут, Джипы. А... Есть дизельные. Ну, я обманывать не буду. Но ну, а большинство на газ переделано. Ну и какой рычаг на перед идет? Перед. И поднись, сними. Трактор, короче ну, вот эти четкие там вот все, короче двери прикинь на кнопку двери сами открываются, вот, так мы ездили еще на старом вообще все Шук -шук -шук. и сзади сидеть он короче семиместный да семиместный сидишь короче вообще свободно ну, Четко. Конечно, но цена тоже четкая цена да ну, там еще есть. Рафтуре стоят, пойдем там, арсена, если мне интересно сколько стоит там Рафтур. Автомобиль, Америка. Мыли только Джип 4х4 мы не стоим Джипи Доджи Вот Вот какой-то 42 штуки Но даже цены, Ваня, нет на Рафтуре Они бесценные, вот какой... А, нет, это... Сколько? Ну да. здесь такая же, 52, 52 штуки. 52 штуки. Такой черный, да? Да. 54. Поехали. Тебе белый? Белый, цвет. белый Белый мне нравится. Цвет. Самец. Это же самец подошел и... Самец? Ну, короче, американские автомобили, да? Продажи американских. Не, машина это красивая прикольная Ну, много жрут, много стоит денег, да, Денис? Нормально. Да. Нормально. Нет, но... 23 тысячи О, ну это да, уже. Старенький. Это, ты знаешь это, новый русский там заказал себе машину. Золотой руль, бля, платиновые диски. Там, блин, крокодилья кожа, там, дерево, самых благородных пород. Ему говорят, ну что как, ждет много. Надо мысу организовать раз выставку в Франса в магазине. Привет, друзья! Зашли в магазин да, посмотреть, что почем. Экскурсия. Вон, вон, вон, вон, вон. Что? А, а, мед вот тут должен быть, кстати. пойдем. Не, ну мы можем просто на цены посмотреть какие а, на чем? На, на, Давай на мед. Ну, вот это что? Это мед? Это мед. Да. Это мед, мед, мед. Подсолнечниковый. О, это точно украинский мед. 6 евро. 6 евро. 12 евро полки... килограмм. Ага, 9... Ну, 11-20. Да. А это что? Это лесной, наверное? Да. Это лесной мед. Ну, короче, все по 12 евро. 12 евро килограмм. А то фасует, мне интересно, посмотреть. А, не, а никак не можно узнать? А вдруг вот действительно это украинский мед? Короче, это в Австрии фасуют. Не, ну фасуют. Там не пишут, откуда. Плохо, что не пишут. Так, а давай среднестатистически посмотрим, почему клип и мясо. Вон, вот мед все. Это тоже мед, да. ценный на мед. Кстати, вот. Вот, вот это мы сейчас возьмем, это то, что мы вчера пробовали лесной мед. А, в этом магазине да, вот мы его, его покупали. То есть получается Акация, вот сейчас, когда газ мед дорогой, дешево, сейчас вакция 8 евро на килограмм. Ага, вакция. Ч ⁇ пошел на да? Понял, да? Ага. Короче, все, что вот этот человек производит, то есть эта фирма, вот, это, это фирма, вот вот этой фирма я мёд сдавал. То есть, моя, вот эту вот, вот эту фирму я сдавал мед. Короче, смотри, это липа, да, да 8 евро килограмм. Да. Это вот мед, типа, который я сдавал, да. он стоит 14 евро килограмм. Акация тоже стоит, вот. смотри, тоже 8 То есть, это сейчас акция на этот мёд, а это региональный мёд уже, Примерно 11 евро все. 11 евро. Давай это для сравнения посмотрим, почем хлеб. Так, а давай, хлеб? Нам. Или мясо, хлеб, что-нибудь. Просто, просто, просто ну, чтобы Соргий люди цель, ориентировались, э, цена меда хлеба. Ну, мед, в Германии, Украина и, например, вот яйца, хлеб. Смотри, да, вот, о, яйца, да, вот это интересно. Вот почем яйца у вас? Короче, вот это... Ну как? Эко-яйца, да? 4,29-10 штук. 10 штук 4,29. Да, вот Короче, да. я предлагаю с меда начать. Короче, вот это, ну, как бы мне все больше нравится. Вот. А что за мед? Это лесной. Сейчас мы купили какой-то. Да. Так у меня такого куча. А де? Тебя тебя весь мир. Что скажешь? Яд? Прикольно. А, да. Вкусный. Мне нравится. Мед. Он такой, как какой-то, ну, не своеобразный. Короче, покупайте падевый по мед лесной. Короче, я купил эту штуку. А надо что? вот с этой штуки пробовать. А что это за штука? Короче, по-немецки это биненштих. Если перевести на русский, то, типа, ужал пчелы, да? Mm -hmm. Ужаление пчелы или как? Штих это, короче, ну как. А биненштих". Короче, я думаю, что это укол, самое вкусное. Укол, что? укол вчера, да? укол, вчера. а что Денис кушает? А Денис что-то с орехами кушает. Короче, а я что кушал? Тоже с орехами. Ну, тут наркоманский пирожок, Короче, сейчас мы это все поделим, каждый попробует то, что кушает. Я так предлагаю, что что они ровно делят. Большой кусок Денису донимал, большая. А Ваня посмотрит. Так мне чуть-чуть месяц чуть-чуть не надо не я не отказался попробую я попробую Короче, сейчас я, Давай. я считаю что когда ты куда-то приезжаешь надо делиться а ну как и Кон... попробовать конечно предлагаю Дениса половина поделиться Если я у него отрежу половину по поводу видишь ну, на вкус не похоже. В общем, обратите внимание, сколько людей булочные едят. Это ну, булочные, да? Да, это как бы, как бы это получается не промышленное производство, как не ну, региональное. Ну, не региональное, как. Так. Да булочные будет по-нашему, да. Ну частная пекарня какая-то, да? да? частная пекарня. И он совершенно, ну, как бы, так, ну, другой вкус, потому что у нас, как бы производители муки свои, там, ну, как бы, сырье избранное, так сказать, они промышленное. Угу. Ну ладно, засниму, почем булочки. Кстати, недорого. За это все заплачу я 12 евро. 12 евро, что он Булочки стоят он 33 цента евро. цента. Сколько ты денег заплатил? 12 евро. Значит, 12 евро, это не первое. Вот, вот ну, здесь в основном кофе дорого стоит. Ну, вот это стоит, короче, вот этот пирог большой стоит... Короче, мы половину куска взяли, это получается 2.30 стоит вот это, вот штих вот этот, uh -huh. а потом вот это вот стоит по евро с чем-то. А так вот булочка, которая сейчас вот, ты 3, 3 центов, она в магазине стоит 14, но ее можно съесть а на следующий день, она уже не вкусная, она сразу не вкусная. Просто отличие мы промышленным, ну как производством вот этим, как ну, ну понятно о чем Ладно, бин аппетит? бин аппетит, бин аппетит, бин аппетита, да, гуд аппетит, Гутэ, Гутэ, аппетит. Ты снимай дальше. Да что да снимай, я тоже хочу. По мне нельзя стрелять. Блин, я не ты Então, de prédio, você まえっさん2つ乗ってこいしてんじゃんw <笑><笑><笑> Давай, давай, забирай, забирай папи, папи. Эй, муж, надо без кусора поставить. Ее! Ее, на патрон, ее. Русь Ньюс. Да, кто нарушил перемирие? Кто нарушил перемирие? А, немцы? А? Ух ты! Да. Ну видеокамера же докажет, кто подсказал что-то. Я не подсказю. Да, ладно, я слышал, Женя, Женя, вон так. <свес�> я стою тут, ты мне ты ему говоришь. じゅうまんだonder Și! <スタッフ><スタッフ> Пусть, ну, мне <сíки> <сíки> <сíки> Папа молодец. Вот льва, как... Ты сразу